Одноклубники, всем привет! Небольшой обзор на мотобуксировщик шириной гусеницы 600 мм и длиной 1450. Что интересного в этом мотобуксировщике? Хочется отметить, что здесь установлена подвеска, подпружиненные цельно-резиновые колеса. В отличие от катковой подвески, которая считается универсальной, мягкой, независимой. Она больше преобладает для езды по пересеченной местности и не в зимний период, то есть она хорошо подходит как для весны, лета, осени, больше популярностью пользуется у охотников, которые заезжают к своим соседкам по болотистой местности по грунтовым дорогам но ну, чаще всего это лес и болото интересно в этом подвеске в том что в отличие от катковой она не забивается травой или мхом и на оси телег не наматывается различный мусор тем самым гусеница остается у вас чистая а весь лишний мусор вылетает из нее также у этой подвески подшипники расположены достаточно на большом расстоянии от поверхности Что соприкосновение с водой делает их меньше В отличие от катков Также если сравнить два буксировщика вместе Один на катках, другой на подпружиненных цельно-резиновых колесах То на подпружиненных цельно-резиновых колесах Букс будет немножко повыше Угол атаки у него будет больше так как он заточен не для эксплуатации зимнего периода в рыхлый снег то есть на нем можно передвигаться до 30 сантиметров снежного покрова но если снег будет уже мокрый либо сырой либо его будет много он будет рыхлый то из гусеницы ему будет тяжело вылетать из-за большого диаметра колеса весной, летом, осенью это никак не влияет на забивку гусеницы а в зимний период влияет из-за большого диаметра колеса снегу трудно из гусеницы вылетать и гусянку начинает распирать то есть это не есть хорошо ну и подвеска не для зимнего использования а угол атаки большой с такой подвеской тем что очень легко переезжать различные преграды на пути исследования это пни кочки какие-то камни ведущий вал меньше будет получать ударов подшипники сепараторы подшипники будут дольше служить ну и сам подшипниковый узел но на случай чего можно угол атаки здесь еще увеличить хотя например этого градуса вполне достаточно букс представлен с двигателем зонгшин зонгшин и двигатели считаются тяговыми катушка здесь на освещение установлена 9 ампер часов это 108 ватт всю электрику мы прячем в коробку а фара здесь Установлена на 27 ватт, хотя можно установить и больше. Стоят тяговые звездочки 11х32, что этому буксу скорость не важна. Ему главное доставить нашего одноклубника в его любимые места, привезти, увезти без поломок, ну и соответственно, чтобы моторесурс как самого двигателя и нагрузку на узлы по типу как на износ ремня, на растяжку цепи был меньше все это сглаживает тяговая звезда на 32 зуба а здесь рядом с ним стоит мотобуксировщик это лонг шириной гусеницы 600 миллиметров и длиной 1700. на буксировщике на этом уже в базе установлен реверс редуктор и тормоз реверсы сейчас мы устанавливаем на основании на сплошном при нагрузках у вас вал не будет браться как на скручивание на излом а благодаря поддерживающей опоре но на случай чего можно, например, натянуть спочку, открутив, а при этом получается у нас 6 болтов. И сдвинуть реверс назад. Да, цепь поднатянется, но уменьшится межосевое расстояние. Но У нас двигатель установлен на подмоторном основании, которое тоже можно смещать назад. Тут также вся проводка сделана на клеммах никаких скруток нету а термоусадки на случай чего можно также дополнительные источники потребления установить движок здесь стоит ланчин 17 лошадиных сил это 459 кубических сантиметров букс здесь будет использоваться по большей части это вместе с модулем толкач это буксировщик лонг поедет в город Мурманск зеленый камуфляж-турист поедет в город Санкт-Петербург. Наш одноклубник занимается охотой, он ему больше нужен для охоты, нежели чем передвижение в зимний период. Но так как в Питере снега не всегда много, можно и в зимний период передвигаться на данной подвеске. Так что, кто рассматривает себе буксировщик для охоты, либо для эксплуатации весной, летом, осенью, то мы рекомендуем устанавливать подвеску подпружиненные цельно-резиновые колеса. Также эту подвеску можно приобрести дополнительно, установив на свой буксировщик. Но для этого вам потребуются дополнительные опоры. Потому что, если их установить сюда, то подвеска будет в наклонку, то есть она будет заезжать на угол атаки. Это не есть хорошо. На наших мотобуксировщиков этот момент уже предусмотрен. Если вы приобретаете накатковую подвески, либо на подпружиненных слизах, то вы в дальнейшем свой букс можете перевести на другой вид подвески. То есть это не составит особого труда ее установить, но при этом крепления у вас уже будут выполнены. Всем спасибо за просмотр.